Hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Добро пожаловать на наш канал. Ваша постоянная поддержка помогает нам в достижении нашей цели – распространять информацию о психическом здоровье и психологии. Большое спасибо за любовь и поддержку. А теперь перейдем к видео. Временами мы чувствуем, что стресс и тревога достигают нового уровня. Возможно, вы испытываете непреодолимый стресс от мысли, что не сдадите задание в срок, или чувствуете резкое чувство тревоги, когда подходите к трибуне в классе для презентации. А может быть, стресс и тревога кажутся вам постоянными и непрекращающимися. Вам трудно выполнять, казалось бы, простые задачи, потому что вы слишком поглощены своими тревожными мыслями и напряженным списком дел. Чтобы снять стресс и тревогу, вот несколько ежедневных привычек, которые могут уменьшить стресс и тревогу. Первое – мытье посуды. Мытье посуды? Да, вы не ослышались. По данным исследователей из Университета штата Флорида, мытье посуды может положительно повлиять на ваше самочувствие. В попытке проверить, какие повседневные занятия снимают стресс, ученые провели исследование с участием 51 студента. Они обнаружили, что те, кто с умом мыл посуду, отметили снижение нервозности на 27% и повышение душевного подъема на 25%. Контрольная группа, с другой стороны, не испытала никаких положительных эффектов от осознанного мытья посуды. Как же вы можете практиковать мытье посуды с умом? Вы просто должны осознавать свои ощущения во время мытья томатного соуса с тарелки с лазаньей. Сосредоточьтесь на запахе, хотя он может быть не очень приятным, попробуйте сосредоточиться на запахе мыла. Также сосредоточьтесь на теплой воде и ощущении стаканов в руках. Сосредоточение на окружающей обстановке поможет вам снять стресс. 2. Объятия, объятия и держание за руки. Ах, расслабляющее чувство уютного объятия или теплого объятия то чувство любви, которое вы испытываете, когда обнимаете, целуете или держите кого-то за руку, скорее всего, связано с повышенным выделением эндорфинов, которые люди часто получают при любовных объятиях. Согласно нескольким исследованиям, приятные химические вещества, эндорфины, увеличиваются при объятиях, в то время как выделение химического вещества, стресса, кортизола, замедляется при объятиях. Так что в следующий раз, когда у вас будет возможность обнять кого-то, кого вы любите, Вперед! Вы почувствуете себя счастливее, и они тоже. Если вам не с кем пообниматься прямо сейчас, плюшевая игрушка тоже подойдет. Три. Сделайте правильную осанку привычкой. Хм, наверняка вы сейчас сутулитесь, не так ли? Нет. Тогда ты заставил меня гордиться тобой, маленький Немиркин. Ты заставил меня гордиться тобой. Сутулишься? Ну, не волнуйся, я научу тебя преимуществам хорошей осанки, мой маленький сутулый кузнечик. Все мы иногда сутулимся, но есть некоторые положительные эффекты от поддержания правильной осанки. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, вертикальная осанка может оказывать положительное влияние и снижать утомляемость. В предварительных выводах исследования говорится, что принятие вертикальной позы может повысить позитивный эффект, снизить утомляемость и сосредоточенность на себе у людей с легкой и умеренной депрессией. Может быть, вы чувствуете себя немного уставшим или невнимательным? Попробуйте сохранять хорошую осанку в течение трех минут и посмотрите, как вы себя чувствуете после этого. Все еще чувствуете усталость? Может быть, стоит вздремнуть? Четвертое. Рассматривайте стресс как вызов. Когда мы испытываем стресс или тревогу, мы часто можем чувствовать себя обескураженными и испытывать еще больший стресс или тревогу из-за этих чувств в первую очередь. Подумайте, если вы будете продолжать размышлять о тревожных мыслях, ваша тревога и стресс будут только расти. Вместо этого попробуйте воспринимать стресс как вызов. Психолог Келли Макганигал в своей книге «Положительная сторона стресса» рекомендует переосмыслить любое стрессовое событие или тревожное обстоятельство как вызов. Предварительные исследования показывают, что те, кто принимает такой образ мышления, реже испытывают стресс и меньше страдают от негативных последствий для здоровья. Используйте эту реакцию на стресс как возможность для личностного роста. Подумайте, как вы можете отреагировать по-другому и как это повлияет на вас и ситуацию. Как вы будете чувствовать себя в долгосрочной перспективе, если будете реагировать таким образом? А если вы воспринимаете свой стресс как давно потерянного друга, которому нужно отдохнуть или поговорить с ним, чтобы успокоиться? Если вы поговорите с ним, то, возможно, вы просто поладите, и тогда вы сможете воспринимать стресс не как врага, а как друга, с которым нужно просто поговорить. Пятое. Медитируйте. Наверняка вы уже слышали о пользе медитации. Но если вы знаете, что ваш день будет напряженным и стрессовым, выделите 5-10 минут каждое утро, чтобы расслабиться с помощью медитации. Скорее всего, будет трудно перейти к медитации в течение целого часа, поэтому делайте это постепенно. Начните с 5 минут каждое утро, как только вы освоите это. Добавляйте еще по 5 минут каждую неделю, пока не почувствуете себя комфортно. Невролог Аэль продемонстрировала с помощью FMRT исследования, что изменения в активности мозга у испытуемых, которые научились медитировать, остаются неизменными даже тогда, когда они не медитируют. Дисбордес регистрировала активность мозга и делала снимки мозга испытуемых во время медитации и после нее, когда они выполняли повседневные задачи. Сканирование показало, что изменения в структуре активации мозга сохранялись до конца исследования. Это был первый случай, когда подобные изменения были обнаружены в части мозга, известной как миндалина. Шестое. Ложитесь спать. Вовремя. Ложитесь ли вы спать вовремя? Во сколько вы смотрите это видео? Вздохните. Если вам уже пора спать, ложитесь спать после этого совета. А если не пора? Я снова горжусь. Для нашего психического здоровья жизненно важно, чтобы мы получали достаточно сна. Недостаток сна может повлиять на нашу тревожность в худшую сторону. Согласно исследованиям, недостаточный отдых может усилить предвосхищающие реакции мозга, что повышает уровень тревоги и стресса. Поэтому проверьте часы. Вам уже пора спать? Пора сделать так, чтобы ложиться спать вовремя стало вашей ежедневной привычкой. Или еженочной. Итак, будете ли вы практиковать эти привычки? Какие вы попробуете сначала? А какие привычки помогают вам снять стресс и тревогу? Дайте нам знать в комментариях. Вы не одиноки в своем беспокойстве и стрессе. Немиркин и множество пользователей канала готовы вас выслушать. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобных материалов. Как всегда, супер спасибо за просмотр!